Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с таким вот клеем, клей Титан. Многие знают его для склейки различных материалов, но сегодня сделаем с него отличное вещество. Так что вам всем приятного просмотра, поехали! Для начала с вами возьмем обычный пластиковый стакан, нальем туда клея. он довольно таки густой для того чтобы его разбавить и сделать более жидкий можно использовать ацетон хорошенько теперь перемешаем до однородной массы уже стал более жидкий сразу давайте попробуем добавить так, колера не знаю будет он с ним Размешается, не размешается, но ну, надеюсь, что размешается. Хорошо размешался. Вот такой вот приятный голубенький цвет получился. Пока оставляем в сторонку. Взял кусок DSP ламинированный и сейчас заклею ее скотчем. Берем самую обычную бумагу формата А4, при помощи чего-нибудь пластикового разглаживаем. Мы видим, сразу бумага промокает. Сверху укладываем второй лист. Количество листов на самом деле может быть безграничное. Но мы листов до 10 дойдем, пока у нас не кончится наш раствор. Я уже сбился, сколько листов положил. И сверху самый крайний лист укладываем. Берем также деревянный щит, он у меня проклинен стрейч пленкой Ставим его сверху, берем струбцины и затягиваем. В общем, так вот затянул пятью струбцинками, оставлю это высыхать. Но у моей мастерской довольно-таки прохладно, сейчас примерно где-то 16 градусов, довольно-таки прохладно. Друзья, для мастерской приобрел себе качественный не китайский электрический конвектор и видео, который сделан в Турции. Данная модель EPK PRO с электронным термостатом. Имеется информативный дисплей, на котором отображается как температура внутри помещения. Кстати, ее можно регулировать на поддержание температуры от 6 до 30 градусов. Таймер на включение и выключение, это суточное программирование, очень удобно. Можно настроить, чтобы включался в определенное время. Также есть недельное программирование по дням неделям. Имеется защита от замерзания. При температуре ниже 6 градусов конвектор включится на 25% мощности и при достижении 6 градусов конвектор снова уйдет в спящий режим. Также имеется датчик движения, кнопка блокировки, замок детей. Функций на самом деле огромное количество. Конвектор Vigo имеют два контура безопасности. Если на конвектор упадет одежда и вызовет перегрев, то электронный термостат выключит питание, а после удаления предмета питание включится. Также имеется датчик опрокидывания. Корпус выполнен из стального листа толщиной 0,8 мм и усилена рамой толщиной 1 мм для придания жесткости конструкции. Удобная ручка для переноса, имеется ножки, а также настенное крепление. Все конвекторы качественно окрашены с красивыми вариантами цветов. Нагреваются конвекторы быстро и равномерно, благодаря алюминиевому нагревательному элементу. Внутри прибора нагревается воздух и происходит естественная конвекция воздуха и обогрев помещения. Благодаря этому работа бесшумна и не сжигается пыль и кислород. В серии EPK PRO максимальные возможности, но можно сэкономить. Есть более простая серия EPK-E или очень доступная серия с механическим термостатом EPK-M. Все можно посмотреть на сайте компании и подобрать для себя различные варианты конвекторов, электрических сушителей и обогревателей для ног. На сайте все официально, указаны все цены, все очень информативно и очень удобна навигация с удобным заказом товаров. Друзья, так что переходим, выбираем и приобретаем по моему промокоду "Ирига делай сам", который дает 15% скидку. Ведь это лучшее предложение на рынке по цене и качеству. Так, ну что, друзья, в помещении тепло, все должно высохнуть, снимать струбцины. Да, да. да. Вот такой вот материал у нас получился. И это у нас прикольно. Сейчас попробуем его разрезать, как пластик. О! Новым лезвием в двух раз не прорезал. А что медь? на срез, плотненько, что за материал такой не разрежешь? Плотный материал, он изгибается ну и возвращается на место. Как пластик. Дешево и сердито. Теперь можно делать там всякие коробочки для заливок, для чего-либо. Фантазию надо проявлять. Ну реально крепкий материал, посмотрите. Можно еще увеличивать, да, то есть можно еще толще. сделать -то я просто как вариант показал, даже в полукруглую можно его сделать. Это я просто, опять же, как вариант показываю. Иногда нужно что-то заливать, приходится резать пластик, покупать пластик, а он дорогой, и нигде не найдешь, вот стекло там. А это можно сделать, делается быстро, на скорую руку, дешево и сердито. Друзья, ну у нас вот такой вот ролик получился. Сделано это из клея, из самого дешевого, стоит он не так дорого. Ушло его не так много, а результат, как видите, налицо. Можно сделать цветные. Как видите, правда, получилось почему-то бирюзового такого цвета. Но все равно довольно-таки интересно, не просто белый. Как вариант для исполнения, для художества, может кому-то для чего-то пригодится. Друзья, ну я надеюсь, что ролик был вам интересен, чем-нибудь полезен. Вам желаю крепкого-крепкого здоровья. Спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Все полезные ссылочки будут в описании под роликом. До новых встреч. Пока-пока.